Сегодня у меня для вас третья часть научного сериала про игнор. В первой я рассказал, почему игнор воздействует на человека. Во второй – о точке входа, когда и как правильно в него ходить для достижения наилучшего результата. В это расскажу о различиях между дистанцированием, игнором и тотальным игнором. Если у вас возникают вопросы, пишите в комментариях, я отвечаю на все. Все о том, как вернуть мужчину. Дмитрий Норман Сфера применения игнора во взаимоотношениях довольно широка. В соблазнении, в развитии и удержании отношений, при возврате отношений, также при ссорах конф и конфликтах. Но довольно часто возникает путаница, как и когда применять игнор. Непрофессиональное владение данными вопросами может привести к незначительным результатам или вовсе вызвать эффект, противоположное ожидаемому. Во избежание этого необходимо четко различать понятия игнор, тотальный игнор и дистанцирование. Тотальный игнор – основная и обязательная часть реабилитационного комплекса, так называемый санитарный час, который предназначен для преодоления аддикции психологической зависимости подразумевает создание необходимых условий для полного, тотального перекрытия всех каналов поступления информации, как со стороны мужчины, так и женщины. Тотальный игнор – это карантин, непроницаемый информационный щит, вербальное блокирование объекта, его окружения и всего, что с ним связано. Стратегия возврата отношений применяется при аддикциях, с целью выздоровления с последующим переходом на игнор. Игнор – это метод воздействия на потребностно-мотивационную, эмоционально-волевую и коммуникативно-поведенческую сферы психики индивида посредством частичного ограничения социально-коммуникативного пространства или полного исключения социальных контактов с ним. Основная суть воздействия – вызвать изменения идеологических и психологических структур сознания и подсознания мужчины, трансформацию эмоциональных состояний, стимулирование определенных типов поведения. В стратегии возврата отношений – это основное средство для выхода из ситуации, когда мужчина ушел от вас из-за вашего низкого баланса значимости. Дистанцирование. Используется в условиях, когда применение игнора невозможно. Если у вас есть общие дети, общий бизнес или другие сферы, где вы вынуждены пересекаться еще какое-то время, например, вопросы развода, раздела имущества и тому подобное, суть взаимодействия остается та же, но здесь особое внимание нужно уделять вынужденному взаимодействию. Оно должно быть только по делу, без вашей эмоциональной вовлеченности и ни в коем случае не позволять мужчине втянуть вас в какие-то межличностные разборки. Техническое исполнение более сложное, так как нужна определенная выдержка и хладнокровие для непосредственного взаимодействия с бывшим. Но зато дистанцирование позволяет отслеживать изменения в вашем состоянии при наличии объекта рядом и судить об эффективности применяемых методов. Таким образом... Ключевые отличия игнора от тотального игнора и дистанцирования в следующем. В отличие от тотального игнора, игнор позволяет взаимодействовать с окружением объекта, но не с ним самим, как при использовании дистанцирования. При необходимости перемещения мужчины могут отслеживаться, сообщения читаться, но оставаться без ответа, создавая информационный туннель с обратной тягой. Все вылетает но ничего не возвращается. В связи с отсутствием обратной связи оценка ситуации мужчины остается исключительно субъективной. Она не подтверждается и не опровергается, а значит в сознании субъекта открывается широкое поле для домыслов, сомнений и искажения восприятия объективной реальности. Чем больше мужчина вливает информационных и эмоциональных ресурсов, остающихся без ответа, тем больше он теряет над собой контроль. В этом смысле тотальный игнор закрывает дверь наглухо, а игнор, несмотря на прекращение коммуникации, за счет возможности маневрирования оставляет дверь слегка приоткрытой, тем самым вовлекая адресаты в игнор, лишая определенности и подвешивая его в неизвестности. В результате этого у игнорируемого формируются необходимые когнитивно-эмоционально-оценочная и поведенческая установки, то есть готовность определенным образом действовать в отношении объекта установки, вас, осуществлять волевые усилия для достижения цели. В итоге вы получаете то, для чего игнор затевался – повышение собственной значимости, как следствие повышения интереса к вам и вашей жизни со стороны бывшего и желание и стремление его сблизиться с вами для избавления себя от некомфортного состояния. В следующей части я расскажу, как желание и намерение игнорирующего адресат игнора делает своими собственными и, опираясь на них, стремится преодолеть игнор на условиях, нужных вам. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк и я буду рад и дальше делиться с вами полезной информацией. До встречи!